За моей спиной видим глуборд. Skyway инновационный центр. Это здесь база, стоит на база, откуда начнется строительство инновационного центра Skyway. Здесь на самом деле та база, где мы готовимся к строительству, где стадируем материалы, где готовим конструкцию, металлоконструкции, где собираем. Это база нашего подрядчика. И здесь установлен гулборд. My name is Omar Afaneh, I'm the General Manager of Fast Building Contracting. We are here happy to uh, announce the starting of our project, SkyWay project here in Sharjah under uh, the guidance of the Sharjah government and in the Sharjah uh, Research Technology and Innovation Park under the American University of Sharjah. We are really happy to be the first main contractor to work for this project The company starting В этот день, когда мы заложили первый, скажем, камень, вот, определенные чувства всегда присутствуют. И чувство хорошее. Я уверен, что совместно мы добьемся все то, что. Атульдардович заложил как идею, и мы принесем миру, добро и хорошее решение для всех наций.